Все, Реста, тебе слово, твой микрофон. Расскажи свою историю и дальше. Реста, микрофон. У тебе слово. Да. да. Всем привет. Самопараллелит. Это Реста. Реста, я из города Коломия. Меня зовут Реста, с индонорашу Коломия. Значит, я пришла в компанию. Начала я с этого продукта, меня познакомил с этим продуктом Саша Потапов, это мой наставник любимый. за помощью этого продукта... В первый месяц я сбросила 5 килограмм, второй месяц 4 килограмма только этот продукт. Консумент слабит килограмм, на вторую килограмм. Честно говоря, я была в шоке, потому что я пробовала что-то другое, мне надо было сбросить весь, были проблемы со здоровьем, очень серьезные и очень много было дискомфортов. А как это? Слава, микрофон. Консумин продуктов лочества, амсимсидиода, комфорт, ну тот организм. Значит, когда я его употребляла, я очень хорошо себя начала чувствовать. У меня болела голова, было загружение, у меня был низкий гэмоглубин анемия. У меня хроническая ангина всю жизнь я болела горлом с маленького как говорится, возраста всю жизнь. Когда начала употреблять продукт компании TLC, у меня боли в горле исчезли, что меня приятно удивило. Земика ангина То, как я начала меняться, благодаря благодаря этому продукту и не только этому потому что употребляю я разные продукты компании я начала меняться вот как это говорится по-русски внешний вид начал меняться и мне очень это понравилось трансформация начала э, как это э, делаться начала трансформация я начал сама с продукцию и другие продукции компании. И я начал сама с ним и на и фаса, сасхимбат, мульт, Без диет, без спорта я просто употребляю продукцию. Еще не было спорта, хотя надо, но я это сделаю чуть попозже. Но то, что я получила от продукта, я просто э, меня, как сказать по-русски, у меня очень хорошее впечатление. Фэрэдия, обтунут, компании. Совсем недавно я узнала, что продукт работает на клеточном уровне. И теперь я понимаю, откуда такие изменения хорошие, как есть. Ну, для него там окладка продуктов увязала мебель челула. Арктез зелуги с отчественным Значит, я начала... Рекомендовать этот продукт другим людям, и они начали употреблять его, и также у них есть хорошие результаты. Я рекоменд продукт, чтобы и очень приятно работать с этим продуктом, потому что люди его чувствуют сразу. Приятно, не нужно, не Наша задача поделиться своим результатом, своей историей, чтобы люди знали, как можно больше людей знала об этом продукте с ним повести результат для когда я увидела результаты в нашем чате по отзывам по продукту где их очень много я была приятно удивлена и увидев трансформации людей, это очень круто. Это надо видеть. результаты, у нашу, где результаты был очень где деле, много результатов У нас есть очень хороший продукт, с которым мы работаем, и очень классная система для работы. Есть инструменты, просто надо использовать и все получается. Мы имеем очень хороший продукт и очень хороший инструмент для работы, где все должны использовать и работать. Ареста, еще что-то? Употребляю продукты просто. Я их пью и ни о чем не думаю. Они работают. Самый главный этот продукт, с него я начала. Это очищение организма. Mm. Um, я хочу uh, дать слово людям это моя команда из Коломые, которые также имеют очень хорошие результаты я бы хотела чтобы они поделились и рассказали потому что это очень важно чтобы вы услышали акуму феркуванту экипе перфан макарсен экипа мерлин полануя или кто-то результаты и я Иванна Лавры, хочу, чтобы ты, чтобы ты поделилась своим результатом. Включись, пожалуйста. Ивана, вы... доброе утро, но прошу на русском, чтобы я мог перевести. Хорошо, хорошо. Всем доброе утро. Доброе утро, здоровья. Хорошего настроения. Господицы, господицы. Познакомилась я с продукцией через Facebook, увидела аресту. Глаза. Иванка, разве что я, я... Я, разве... я буду перевести? По, по жизни я очень была позитивным человеком, душа компании. Под, подождите, так... девушка, Ж... девушка, тут у нас переводчик, он за вами не успевает. Иванка, почекай, потому переводить. переводят. хорошо. По чуть-чуть, говори. Ок. Хорошо. Иванка, подождите, пожалуйста. Сейчас я переведу, что вы сказали, потом. Хорошо, хорошо. компания Facebook, он ну, начнем с того, что у меня очень, очень плохой метаболизм. В принципе, если проблемы с поджелудочной. проблемы. проблемы Да, и плохо выделяется желчь. Eliberează... Pierre, In последние годы я уже не обходилась без санатория. Но la... no, когда начала пить чай, чайul, который очень хорошо вы... <coughs> освобождает и очень сходить, мы знаем, о чем я. Нет, сдутия. Сдутия. Да. с пропала с Да, к нам При том, что я ем все, абсолютно сладкое, мучное, которое мне запрещено. Тот, и фаинос, и Еще у меня была очень серьезная проблема с желудком. проблема, mm -hmm. Мне сказали, что уже не, не обойтись без глотания шланга, чтобы узнать что там. Я боялась идти, потому что чувствую, что там что-то плохо. Уже спустя недели-две, когда я начала пить чай, Боли в желудке у меня исчезли. Я не скажу, что я много сбросила, только 4 килограмма за 3 месяца Но я знаю, это все проблема с тем, что есть еще проблемы и я не расстраиваюсь. Её шлюка, проблемы с Да. Самое главное, что у меня было 10 с половиной лет, у меня было очень тяжелое эмоциональное состояние. Её Я ходила на работу. Но, приходя домой, я просто ложилась и не хотела жить. Это было 10,5 лет. Я не скажу, что у меня нет проблем. Бывает даже и хуже, чем когда-то. Но я каждый день благодарю Бога за этот продукт даем фикаризе и муцумесу эту мезюканту продуктного честа. Спасибо большое. Спасибо. Иванка, спасибо вам. Благодарю Иванка за потрясающий результат, что поделилась с нами, это очень важно. Хотела спросить, есть ли новички в этом Сейчас на утреннем кофе есть ли новые люди? Доброе-доброе утро. Да, новички есть. Ее зовут Шахноза, это моя соседка. Но дело в том, что она очень хорошо понимает на русском языке, но говорить не может. И она нас внимательно слушает. И, может быть, Шахнозов, все-таки что-нибудь скажешь. Потому что я ей скидывала ролики, разговаривая с ней. Она сказала, что ей очень понравился продукт. Я объяснила ей на словах чуть-чуть, какие деньги, какими деньгами там пахнет. Но она заинтересовалась. Елена, Елена, да, да. Извините. Irina spune că are o invitație pe care i-a expediat filmul Iescu, dumneia a privit filmul Lesu și tot acum este în cameră, ea înțelege și tot înțelege și am înțeles ce este aici, despre ce merge vorba. Doamna Bruiană, mă adresez dumneavoastră, dacă ați înțeles ceva și aveți întrebări, nu vă fi rușine, puteți să le adresați. Ay. Я вас поздравляю, что вы в нужном месте, в нужное время присоединяетесь, будем рады видеть нашей команде. которые в первая дата Я понимаю, потому что Да, да, да. Am Ați înțeles, înțeles Deci nu e o problemă. La sfârșit am să întreb despre ce este vorba. În urcum, la sfârșit am să întreb ce conțin produsele, dacă le pot vedea pe, pe am platforma bine, unde bine. undeva, bine. să văd ce conțin ele. Am înțeles, bine. Așteptăm. Să postez eu imediat, doamna Buriană. O să fac acum un powerpoint de toate produsele. V-am spus aseară la prezentare. Da. Я спросил, вот госпожа Бруян, она тоже первый раз, она вчера была на нашей презентации и говорит, что она хочет познакомиться с продуктом и до после, после после зума она представит ей побольше информации об этой продукте но она и говорит, что если появятся вопросы, то в конце она их задаст. Есть еще новенькие в нашем чате. Отзовитесь. Чинима, есть новенький чат в нос, руководит Но, в любом случае, мы вас всех поздравляем, что вы зашли на наш утренний кофе. Мы вам благодарим, что вы у нас в кафе, а утренний кофе. Дома Бруиану, вы Александр президент результаты. Ку-продусу у нас прокучаю, который номер 1, в целом, в компании. Саша, тебя не слышно. Тебе микрофон Вот так работает наш продукт. Как говорится, результат на лицо. Да, поделитесь, у кого есть результаты, давайте 2-3-5 23, результатов, кто вот пользуется продуктом, гостей много, поделитесь, кто может. Александр Садресап, Чиня Ари, результаты по продукту, по всем продукту, с СМПарты, по Давайте я поделюсь. Да, Саша, пожалуйста. Мне 25 лет, меня зовут Александр Допилка я лично получил результат у меня минус 7 килограмм 20 сантиметров в объемах в животе за 40 дней результат у меня есть минус шахты килограммеметр мне я спортсмен я 4 года тренируюсь и я делал то же самое, что делал до этого, просто добавил в рацион чай. Также я помог более 300 своим близким, знакомым людям принять правильное для себя решение и приобрести этот продукт. И я помогал больше 300 человек, знаменитые и не знаменитые, использовать этот продукт, чтобы получать результаты их. И эти uh, результаты моих людей впечатляли так, так сильно, что мне хочется сейчас кричать на весь мир. Результаты людей, мне так сильно впечатляют, что я хочу, чтобы весь мир слышать я с удовольствием делаю каждый день? Зи, eh, расскажу последний eh, такой достаточно яркий пример. Ultimul, eh, мой результат У меня есть eh, очень хорошая знакомая. Ее а, зовут Елена, ей 50 лет. Она имеет очень сложную профессию. Сама она пережила очень большой стресс и долгое время была в депрессии. Как-то я ее встретил, у нее были проблемы. Амантелинитовая проблеме Я ей порекомендовал наш чай айаса, рекомендовал... Энерджи и кофе. Я аясо, и энергии, и капиала, и Она пробила продукт буквально два месяца. А до И буквально недавно по Фейсбук... Когда я смотрел ее фото, она была в Турции. Я не поверил своим глазам. Это счастливый человек. Когда я увидел лично, я понял. Когда персонал, я понял. Она тотально изменилась, по всем этажам. Totalmente. У нее ушли бока, и она помолодела. Uh, я Хоть и генетически она склонна к тому, чтобы красиво выглядеть, но... Генетик, что есть но то, что она помолодела на 15 лет, оставалось фактом. результат Да, и она счастливый человек. У нее нет депрессии. Ну, и депрессии. И, ребят, когда ты говоришь о продукте, ты должен понимать, что если ты не говоришь о продукте по отношению к своим родным, близким людям, которые тебя знают, ты делаешь преступление. Я вчера это повторял и буду повторять еще очень долго. И вот в Войсумни, когда кому-то импарс, информация о деспорту, труд или тали, тот приедет, опоится, о сваты релл а сколько саша отличается профессионала от делитента в нашем случае если для себя что он профессионал где он не профессионал пользуется продуктом профессионал все полусевшие продукты всем делится своим ощущениям всем парти по... <coughs> По -настоящему <и>, очень того, И он точно знает, о чем он говорит. Дилетант, он не профессионал. Он пытается что-то продать, не пользуясь продуктом. Он говорит так Я сначала продам за работы потом буду пользоваться. El, случае, деньги, говорит, продукты, деньги, это работает только в том случае, если человек действительно жаждет и хочет попробовать продукт. Ситуации бывают разные. Иногда реально у людей просто нет денег, так они себя довели. Ситуация сильно не Продукте нуждается абсолютно каждый. если Поэтому, ребята, все, что вы можете сделать для себя сегодня, это просто начать пользоваться продуктом. Для тот, Если вы подметили, я вот показываю в экране очень много раз, когда говорю, начните с просто с кучи просто оригинал. И ваш организм вам будет аплодировать долгие годы. организм Его аплодисменты это ваше ресурсное состояние и прекрасное самочувствие и это каждый день твоя энергия она уже привлекает огромное число людей потому что ты отличаешься от других Энергия Та что ты несколько месяцев, твой результат речит так громко, tare, что ты можешь сказать два слова и люди тебя услышат. А бывает еще так, что говорить ничего не надо. Твоя задача просто скинуть ему ссылку. Dar se întâmplă, că nici nu trebuie nimic să vorbești. Pur și simplu să-i e, e, e, e, dai linkul pe care el poate să afli mai multă informație. El îți va fi mulțumit încă mulți ani înainte. Cu mine atac. Eu nu-i cum cu vas. La mine așa se primește. Eu așa muncesc. Să, băieșor, Mulțumesc pentru cuvânt. Всем доброе утро, друзья. Uh, да, меня зовут Попов Сергей, я из Украины, город Первомайск. Сейчас меня зовут Сергей Попов я из Удмуртии, Украина, город Первомайск. Да, мы строим бизнес вместе с девушкой любимой Ириной. мы конструируем бизнес, он приурочен к скупам я да, мы очень любим нашу, нашу продукцию. Мы пользуемся всей линейкой чаев. Это заварной. Мы Растворимый с, Растворим с каннабидиолом у нас есть. Иммунитет у нас есть. Чай. чай э, у мы пьем кофе Дельгада. И, И также нутробуст пьем с утра. Да, по всем этим продуктам у нас отличное самочувствие, шикарные результаты у Ирины, допустим, ушли проблемы желудочно-кишечным трактом. Folosind aceste produse, avem foarte bune rezultate. La Irina au dispărut problemele care le avea tractul gastrointestinal. Da, care au durat nici un zec de Care aveau prelungire mai mult de 10 ani. La Vladil s-a S-a îmbunătățit scaunul. Iusiei, abioane. Да, за три месяца ушло приблизительно 10 килограмм, примерно 10 килограмм в объеме. Uh, uh, У нас есть вот такая чашечка с карпатца спецтренинга, получая удовольствие от работы мы можем сделать больше мы можем получить больше. Я всем желаю чтобы uh, сотрудничество с TLC вы получали намного больше и получали удовольствие от этого дела. <laughs> того, я желаю, чтобы сотрудничество с компанией TLC, Совет Дела Желаем правильных решений и присоединяйтесь к нашему сообществу, к нашей семье TLC. компании Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Спасибо большое, ребята. Саша Допилка, Сергей Попов, что поделились своими результатами. Хочу сказать, что в, наш, в наше время очень важно и ценно это здоровье, ну и, конечно, деньги. Вот это все есть здесь, в TLC. Вы можете хорошо себя чувствовать, употребляя эти продукты. Причем хорошо это, я бы сказала, отлично чувствовать себя за этот продукт употребляя и иметь хорошее финансовое состояние. Как вы знаете, в план плане план есть для компании что есть там план генерозный компенсации Для вы и что премиальный результат для нас, если авиц кашеной? Самое главное, продукт работает, инструменты для работы есть, нужно только желание. Чема важнаго есть только продукт, лукрея за. Чья авиц, чья лукра? Кребу дало дворянца, Благодаря э, Саши Потапову у меня э, очень изменилась жизнь. Я трансформировалась не ожидая такого результата и моя жизнь реально поменялась в этой компании, TLC. Потапов, который меня в компании TLC, для меня, я хочу сказать, не только в плане я себя но и в плане я очень Александру за приглашение, который мне на время я всю жизнь буду благодарна этому человеку, что познакомил меня с этим продуктом и с этой возможностью. Я желаю всем гостям, которые пришли к нам, познакомиться с, ближе с этой компанией и самое главное, попробовать продукт. Это то, что вы почувствуете сразу. Дорезаю, вот я хочу с продукт Весь где результат, это Вот Лия хочет рассказать результат. Лия, микрофон тогда. Да, дорогие друзья, привет. Самый друзья. Uh, с... Меня зовут Лия Лыса. Я из города Киев, Украина. Мне 37 лет. Меня зовут Лия Лыса. Я из Симферополя, Киев, Украина. Андрей за шапки дянь. Знакомилась с продуктом компании TLC в прошлом году осенью. Там факультумождите покупать силикомпаний TLC Anutriku Tuan. И тоже безмерно благодарна за, за результаты, которые я получила. Я в жизни раньше никогда не пила никаких бадов, особенно витаминов, не пила. Я не витамины, организм у Да, но как вы видите на экране, этот продукт изменил мою жизнь, и компания TLC изменила мою жизнь. На каком виньетке экран? Продукт улучшит меня, снимает вялость, а компания TLC меня снимает вялость. В прошлом году летом, ровно год назад, я весила 80 килограмм, и у меня было 20 килограммов лишнего веса. Я начала пробовать различные диеты, но мне это не помогло, а только усугубило мое состояние, у меня сильно упал иммунитет, и появились такие проблемы, как фурункулы на теле. Eu am început să folosesc diferite diete, însă deloc nu mi-a ajutat. La mine a scăzut foarte mult imunitatea și la mine pe corp a apărut foarte mult furuncul. kilograme care la diete, și să de nu de unde să să-mi primesc energie adăugătoare și să alimentare organismul, nu știam de unde să o primească. Да, как вы видите на результате, такие результаты просто преображение на лицо. И когда я попробовала э, в первую неделю чай Detox ISAT Original, э, я за первых шесть дней скинула два с половиной килограмма, и у меня появилась такая энергия, которую я не чувствовала, наверное, ну, вообще ни разу за всю жизнь свою. То есть с утра до вечера пост постоянно стабильная энергия. Когда Синдара кг энергии, у меня не было никаких перепадов, я чувствовала себя максимально хорошо, эффективно, и ясно мыслила, с самого утра, до самого вечера энергия не кончилась. Старый. Я продолжила пить этот чай АСТ и потом я понимала, что мне нужны витамины и я заказала другие продукты компании благодаря челленджу G5 вот и заказала энерджи витамина минеральный комплекс потом я заказала с Америки у нас еще не было нутра жидкий поливитамин и кофе дельгада Uh, и также вот uh, чагу, но я сначала не понимала, что это такое, как его пить, но отдала его маме, в основном она его пила, вот чагу. А потом еще заказала себе uh, витамина, uh, uh, uh, uh, сейчас я скажу это витамины для кожи волос и ногтей потому что у меня после диет начали очень сильно выпадать волосы половина волос моих выпала на тот момент вот перед тем как я начала принимать эти продукты энергию Пиндрука uh, да, uh, пропив, uh, вот когда я, uh, я пропила месяц этот чай, потом я думала, uh, два месяца я пропила этот чай потепи, и, и пила эти витамины, потом я сделала перерыв на чай и попробую, а что будет, если я буду просто пить эти витамины без чая? Uh, Где-то недели две я пила, просто витамины, и у меня уходило тоже 200-300 граммов в день. После того, как я консумировал два месяца чая, я сделал паузу и начал консумировать витамины. Мне было, для меня интересно, какие изменения будут. Да, у меня есть такие компоненты, тоже, которые помогают джигаджир для сахарного диабета. И, как вы видите, я скинула за четыре месяца uh, 20 килограммов лишнего веса и 15 сантиметров в талии. Че это кофе, это витамины, чаю, да, килограмм и кофе тоже способствует снижению веса. Он помогает, э, и как эти витамины, сжигать вис висцеральный жир, жир на органах. Кофе Амандиасеменя, жута, ослабило организму и ел Арде, Грасина, Дебебурто. Да, также э, есть очень хороший результат по продукту NutraBurst, жидкому поливитамину. Э, мой, моя дочка, когда у меня были фурункулы, я как раз заказала этот э, поливитамин, и э, у меня сильно воспалился подбородок, первый уже раз на лице уже появился, кроме того, что было на ноге и так далее. Когда я заказала жидкий поливетинин, я выпила одну столовую ложку, и за день у меня полностью ушло воспаление подбородка. То есть у меня даже не осталось следа, хотя был полностью набухший такой подбородок. И я не знала, что делать, но я вспомнила, что у меня есть внутроборство. Выпила одну столовую ложку, и за день полностью ушло воспаление. И на следующий день не осталось и следа. Да, Леопов, если я говорю, по какому вам спуске, я могу вот форрумку, тот корпус, да, караману, печаре, а по форрумку по-русски Барба. Și dacă folosim o singură dată o lingură, o lingură de nutriție, de vitamine, dacă apoi timp de o zi i-a trecut foruncul de pe barbă și a doua zi nici nu era niciun semn de foruncul pe, pe fața ei. Da, în tot timpul, am început să bea împreună cu soarele. Dacă și după un mesaj, am înțeles că soarele a fost unul dintre cele mai bune lucruri din viața mea. И то, что я начал использовать, что не трабяшь, но и я понял, что после я на 4 но да, она всегда болела с четырех лет в садике, два дня она ходила в садик, три недели она дома. Точно так же была в школе. Все говорили, что она перерастет, но она не переросла, пока мы не стали пить витаминный комплекс, э, жидкий поливитаминный комплекс я на троборст. Cu ea și era imposibil, că două zile mergeam în la grădiniță, după aceia trei săptămâni eram acasă, apoi am mers la școală, tot aceeași se refeta, tot spune eu că asta va trece când se va motoriza, dar asta nu trecea. Dar, datorită la nutrabior, ea deja nu mai este bolnavă. И хочу сказать, что вот у нее тоже был очень сильно ослабленный иммунитет, и у нее тоже были форункилы, и мы даже лежали в больнице, то есть дочка лежала в больнице с этими проблемами до того, как мы начали пить Нутроборс. несколько вот я проблема, ку форунку Делали операции на ну, носу и так далее. У нее по куче интервенций тема, на котором полидать карли-авиан. Маленькому ребенку. Да, и э, за всю зиму она ни разу не заболела. Если то, даже у нее появлялся ячмень какой-то. Мы давали три раза в день по одной столовой даже больше, чем по, одной, по две столовых ложки, три раза в день нутроберст. И у нее вся, вся, любые э, ну, как бы начинания уходили за два дня ну, без лекарств. То есть мы забыли, что такое лекарство благодаря жидкому поливитамину нутроберсту. Карс такая перечеван, яра фарти пестухи, в холодильник мы то темпу нутрабиорство си И практик, так за ерание с пестеките яс что, как, как любая мама меня поймет, я очень счастлива, что я ну, просто не плачу ночами возле ребенка, почему он болеет, что с ним, что с ним делать. Э, ну, молилась сколько раз Богу, это точно был ответ от Бога. Вот, этот, э, вот эти продукты компании TLC, кстати, тоже она пила, дочка моя пила а я Сати, и у нее почистили сосуды головы, у нее шли головные боли, у нее были очень забитые сосуды, мы делали диагностику специально тут, перед приемом этих продуктов. Вот. И с сильными головными болями она пришла, и врач сказал, что ей вообще противопоказано учиться с таким ну, напряжением в голове. Фика меня есть А я есть краниалы, и dar datorită ceaiului, lui Ias la ea s-au curățit toate vasele sanguine și acum e să se simte foarte bine. Я тоже делала диагностику своих сосудов, у меня были сильные мигрени, постоянные головные боли, на, на погоду качала метеозависимость. И, диагно... ну, и Кроме того, что я сама чувствовала, что у меня это все ушло после приема этих продуктов компании TLC. Я также потом сделала, просто врач не могла поверить, что это правда. И она мне сказала, давай я тебе сделаю диагностику сосудов и мы проверим это. Правда ли ты говоришь, что у тебя чистые сосуды? И она сделала диагностику, оказалось, что у меня чистейшая сосуда. Да, да, лаутак, Лалия, тот, были васли, сангвине, не были ураты, и ей тот, абля, дурьерие от головы. Снесал очень, очень, Миллику я сказал, давайте сделаем диагностику на сангвини И она тогда была удивлена, для чек Василитель-Сангвини были чистыми. Да, спасибо. И теперь благодаря этим продуктам я постоянно себя хорошо чувствую, у меня нету перепадов э, в весе, то есть я постоянно держу свой вес уже нормально, стабильно, даже могу не пить чай, тоже вес остается. вот, ну, Мой такой какой есть, организм настроился, нормально работает. И, и хочу рассказать о другом еще результате, коротко своего партнера нового. Я хочу поблагодарить их. Я очень благодарен им. Сегодня, я не употребляю чай, моя тяжесть не меняется. Моя не Смотрите, есть у меня у нас партнер Елена Карпова, она диетолог. Я не знаю, есть ли она здесь или нет. Но они работают по утрам, поэтому не попадают, не всегда попадают на зумы. Но у нее есть знакомая, которая, которая она дала попробовать чай. Она пила чай, а я сати, и в течение четырех месяцев. Un partener de al meu, Elena Karpova, care acum nu este în cameră, deoarece ea de dimineața lucrează deseori, apoi are o cunoștință care a consumat ceaioaia sotii pe parcursul la patru luni de zile. La început ea a probat, a fost la început ca client, но дупа че я дивенит партнер коллаборатора компании. Да, потом она добавила витамины, минеральный комплекс Energy и кофе, она попробовала, от которого осталась безумая, до сих пор каждый день, каждый месяц заказывает. Я одолгал витамины, я съел съел витамины Энерджи, и дупа че я одолгал и делгада, который очень много меня и теперь я каждый день каждую неделю заказывает чкапява делгадо. Да, также они пили нутроборст. Когда был особенно коронавирус, они его закупали и очень сильно ждали, чтобы ну, как можно быстрее выздороветь. перевода в период пандемии, они а, очень много нутроборст, говорят, что, что я лечил континент. Да, и вот э, перейду к, его, к ее результату. То есть она ну, снижала снижала свой вес, и сама не заметила, как она... Э, сначала она скинула за 4 месяца 18 килограммов лишнего веса, а теперь, э, как они недавно перемерились, она уже пила только, наверное, кофе, чай она уже не пила, э, и она скинула уже 26 килограммов внимания. В первые месяца на 18 после чего а не консумат, е ⁇ консумат только кафе, и а теперь минус 26 кг. И она бы, наверное, сама бы этого не заметила, если бы не встретила ее подруга, знакомая давняя на улице, и которая ее просто не узнала. Она говорит, Лена, это ты, она просто подошла к ней, потому что она узнала ее только по походке и по глазам. <рес> Сяппопиать и она встребала, не да, и, конечно же, они начали общаться, они встретились отдельно еще вот с нашей Еленой диетологом, то есть это их общая общезнакомая вот, и они долго разговаривали, и э, оказалось, что это семейная пара, они давно занимаются и спортом, и диетами здоровым образом жизни, э, и детоксами, ну, как говорится, на, на правильном питании, да, но они никак не могли скинуть свой вес на этих всех при всех этих диетах да и конечно же они заинтересовались сразу же разузнали что что пила лена uh, что что она сделала с собой для того чтобы получить такой результат и uh, они уже у нас uh, они уже зарегистрировались с партнерами у нас Diry Sparten компании? И купили продукт IS Все, прокуратура. Да. Так что вот такой результат, друзья. Просто рекомендую пить, получать результат становиться клиентами, становиться партнерами, кто еще не клиент, кто еще не партнер. Обязательно заказывайте, получайте свой результат и вы будете наглядным примером. К вам люди сами будут подходить и просить у вас стать вашим клиентом, стать вашим партнером, купить этот продукт и получать такой же результат, как получаете вы. Даже если вы его лично, вам не нужно там скинуть лишний вес, вы можете также делиться своими результатами по здоровью, потому что с этим продуктом невозможно не быть здоровым. То есть только здоровым. Eu recomand la toți care nu sunt în colaboratoria companiei, parteneri, să, să facă decizia și să alăture companiei, deoarece consumând produsele date, tot veți avea așa rezultate cum au și toți partenerii. Și respectiv, rezultatele dumneavoastră va, vor fi vizibile și alți cunoscuți și al dumneavoastră, totuși se vor alătura companiei tău -sini. Спасибо, Слава, за шикарный перевод, что ты меня все запоминаешь и передаешь дальше. Спасибо. Можно еще что-то о себе сказать? Да, Иванка, пожалуйста. Да, я хочу сказать, что я была где-то в 30 компаниях. И ну, я очень много перепила. Но что я хочу сказать? Я не хочу сказать, что это были плохие продукты. Но нужно помнить, что если у нас кишечник, и все... скажем, городе -то дненно, да, то ничего не... Просто 10, может, процентов наш организм воспримет. Остальное, оно все просто войдет в унитаз. Поэтому на, именно ну, наша... переводчик. Переводчик у нас. Переводчик, не забывайте. Салличко, да, да, я... дай хай переведу и то, что ты сказала. Иванка, я менционирую, что я consumал продукты для многих 30 компаний. И я хочу сказать, что я не использовал никакого продукта, а что я использовал чай для компании Телсия. Да, а именно наш чай работает так. Что и полно... и черт, пожалуйста. А, чай он работает так, что он курит все васяные сангвини. Да, чистит печеньку, кишечник, желудочно-кишечный, правда. И тогда мы можем принимать витамины. Чай, курит вырует... э... текат, курит интестинные, курит тот организм. И тогда мы уже будем принимать витамины от которых будет польза и наш продукт это не есть какой-то наркотик если люди будут думать о чего такая сильная энергия просто когда мы чистим весь организм до мы куратим тот организм мы тогда легко дышим, no, и, оттуда, у нас появляется энергия. E, энергия и жага к жизни, и тогда все витамины или что-то такое, чтобы мы принимали, оно пойдет в пользу, а не в унитаз. И, оттуда, да, и то, что уже говорили все остальные, да, наш продукт уже даже на второй день, мы чувствуем, как он действует. Сначала это кажется фантастика. Но это не фантастика, это так работает продукт. Всем близкого здоровья, присоединяйтесь. Тоць, Вы будете благодарить Бога и всех, кто вас пригласил или ознакомил с продуктом. Ведь тоць, в Большое спасибо и крепкого здоровья всем. Благодарю. Мы можем рассказывать о результатах до утра. Мы можем рассказать о результате до вечера. Всех благодарю, кто поделился результатами. Это очень, очень важно. Мы благодарим всем, кто со знаком с результатами. Сейчас мы будем переходить в другую комнату, партнеры, где мы будем делиться фишками по бизнесу. Сейчас мы переходим в другую камеру, партнеры, где мы будем общаться. У результате Всех людей, кто пришел, я благодарю. Новичков, значит, я желаю, чтобы вы присоединились по быстрее к нам и услышали еще больше. То, что вы сейчас уже здесь, это очень хороший э... крок, как сказать, шаг. Присоединяйтесь, а нам надо идти в другую комнату. Всех благодарю. Юрий у вас Ссылку я сейчас отправлю для партнеров в чате. Всем пока. Всем пока-пока. Пока-пока. Спасибо, Реточка, за шикарный эфир. Спасибо. Да, мы Пока-пока. Спасибо. Спасибо.